Приехали в салон э, Альтера, э, выбрали Hyundai Solaris 2020 года. А машина крутая, менеджер э, Кирилл, э, огромное ему спасибо. Роману, который помог оформить э, кредиты э, в оформлении машины. Приезжайте.